Всем привет, с вами Хендади. Извините, что так долго не было новых серий. Просто я ждал, пока наберется хотя бы 300 подписчиков. А, вот сегодня я уже решился а, записать новую серию для вас. А, вот как видите, вот это моя скромная берлога такая. <laughs> так, сейчас у меня даже двери нету. Потому что тут на серваке даже не, не приватится. Так, я, наверное, продолжу съемку, пока, когда найду кого-нибудь. Ух ты, сколько их тут. Так, первый есть. Так, второй. И... Блин. Так, тут еще один. О, сколько у него броньки сломалось. Ух ты, ⁇ -мо ⁇ Офигенный меч. Фига, ребят, тут.. О, блин, меня ты пыхнули. Давайте, ребят, сейчас их значит убьем. Так. Давай от этого убьем. Давай. Дыхай, да, убили одного, давайте, второго. Ребят, давайте. Мы сможем. Вот почти убили, давай, давай. Блин, он вышел. Так, сейчас он. А, нет, вот он. Так, окей, в лагауте, так, лагауте. Такого порта лица. Пецван упорот. А, блин, кто мне обят Ах, это козленок Стива обнобли обнаглел. Ух ты, сколько вещей. Вот, вот, зашел, зашел, зашел. Давайте, ребят Да, убили двоих, цы. Офигеть. Ребят, смотрите. Капец, они... Коряво запреватели. Смотрите сейчас. Капец, они запреватели. Так, И вот так вот. Нельзя забрать. Капец, они иди пилы не запреватели. Так, сейчас все потаскаем отсюда. Так, так. Это, это. Та-та. Ещ ч бы? Так, так, так. И сундуки забрать надо. Все, ребят, капец, они. Они половину вот это не заплеватели. Смотрите. Сейчас. Так, тут половину разнесем сейчас. все ребят здесь уже дальше приват идет так можно вот так сделать так блин запутался вот так можно сделать бжик и что за а вот все а там а там нельзя так все ему мало сердечка осталось и давай заходим так что он убегает о все он как бежал и сдох так, О, ну нет. тут какие-то 64 дуба, булыжник, стекло, железный, на... железный сет и железные вещи. Все. Ну, кидай, кидай. О, ну блин, я тоже такой спаун видел. Или может это... Мы тут стрим хотели записать. Эти с кем уже? Сейчас поже я вещи собираю. О, тут парков есть. И убил? Да, убил. Что у него было? Ну, у него почти все алмазы. Он слышишь, он алмазную броньку почти что взял. Все, я ее убиваю. Он... ТП, ТП. Стреляй, вот я его мочу уже. Я успел все, я успел у него все забрать. Что у него там было? Да у него был какой-то стартовский, почечный что Так, пошли короче дальше. Пошли. О, oh, Он железкий. Так, давай, действуем. Чувак, давай. Не скайп, он лагает вообще жесть. Ага, вот я уже ее убил. Ну, зачем я хотел у него скайп попросить? О, убили не, все. Я тебя случайно... <свист> так, ребята, я наткнулся на каких-то ложков, которые хотели меня в яму сбросить. Ух ты. Так, сейчас попробую я а его... -а -а -а. Иди сюда, козел. На этом все. Надеюсь, вы оцените это видео лайком и подпиской на мой канал. А -а -а -а, вот я только что убил двух чуваков, только не успел это заснять. Ну, всем до свидания. С вами был Хэндади. До встречи. Step in the game like Step Step in the deal step in the game like